Тут ой, вот там, а то про меня, э, за меня, ну там не так не положено. Так, друзья, у нас на сегодняшнее утро какое там, 6 или 7 мая? 6. Ну, я спрашиваю. 6 мая. 6 мая, погоды нет. Сегодня было минус 2, вчера было минус 2, позавчера было минус 1, позавчера минус 2, минус 2, минус 2. Как красиво, знаете, как в математике, зато легко запомнить. Сады вроде бы игрушки затекли. Черешня цвела и хана э, Гибридным сливком хана э, Частичным цветом хана Ну, короче, вот замечательный <клёх> Так что мы хотели вам показать Ива еще не распустилась, потому что холодно Заносим кочегарку Пчелы не летают, хотя мы их купили Потому что холодно а, Ну что, пошли куда их? Ну, пчелам пошли, пошли Пока на пчелы идем Вот, <клёх> у нас инкубатор начал вылуп Вот этим цепрятом 21 день вынесли их на улицу, на ночь они в доме а, геморрой, конечно, туда-сюда но, по крайней мере, ранние цыплята уже у нас есть так, я тебе сейчас туда прыгнул, сказал так, пойдем, покажу, что мы не берем, что с инкубатора 27. 20... сколько им уже? первые сутки так, температура прыгает тут вообще 35, но только смотрела, наверное, уже так, видите, один вылазит Мало места, надо помочь мы сейчас ему поможем. О, вылазит. При нас вылазит. Давай, давай, давай, вылазь. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. давай, давай. Роды, принимаем роду цыпленка. Давай, давай, давай. давай, давай. Одной рукой, конечно, неудобно. Майорка, подержи. Сейчас мы достанем аккуратненько. Оп, оп. О, какой большой. Вот так большой и здесь, и здесь, и здесь, так, показали, Все глашейка, здесь все цыплята глашейки, ну а в доме у нас вот здесь такая уже красота сидит, вон такие вот цыплятки, о, о. А, так, покупателям мы уже обзвонили, кто будет брать цыпляток, поэтому, все эти грубо говоря, уже заберут, кроме одного. Ну и что налупится, будем видеть. Может что даже садец останется, может быть, а может и нет, может всех разберут. Охотник, иди мышелови. Я вообще-то не готова, это. Так... Я мышелови. Да-да-да. Так, в моем деле так плохо, будем садить картофанчик на воскресенье. Сегодня суббота. 10 мешков, да Юлька? Ну это не Юлька Брест, а Так, как вы знаете, друзья, был у нас один улик Появился второй 150 белорусских рублей Недалеко, соседняя соседней деревне Буквально километров 8-9 сколько тут? 14, 14 рамочные Ну, стоит здесь 12 Лета практически нету потому что что потому что потому что температура очень очень холодно там солиная поил если что у у нас сейчас плюс 8 ну куда пчелам летать плюс 8 А или кричит давай меду давай меду еще не вам меда меда не будет так наша задача этот заселить улик и еще поставить сюда два Ну я юльке это не говорил уже или конскривилась полным ходом ну ничего да киса. Кому-то будут э, кролики, кому-то будет яйцо, кому-то будут цыплятки, а кому-то будет мед Поэтому как-то так в деревне можно что-то еще подзаработать или выжить Или дополнительно заработать Так, друзья, по поводу огорода Как мы и говорили, вот это наши друзья садят Здесь картофанчик Здесь какая-то трава у них растет со вкусом или с запахом рыбная, короче, трава, не знаю, ну, павильон, правда, очень холодно, морозы, ну это наши, еще чеснок нужно полоть уже, ну, ладно, это нюансы. Вчера мы посадили пророщенную кукурузу, не знаю, выжила, не выжила, потому что минус два сегодня ночью, не знаю. Так, здесь у людей что-то растет, не знаю, что, здесь однозначно лук и здесь тоже лук, ну, как я видел. Потому что у нас грядка лука вот и вот. А у них грядка вот и вот. И, Качара, ты попался на камеру в виде наблюдения. Поэтому ты затоптал гряды. Так, это пока наши гряды. Это уже процентов 90 посадили. Ну, как Вилька говорит. Ей нехот ничего заниматься. Здесь вот наша бульба. Под пленку. Так, под пленку. А здесь наши что? Что мы тут вчера садили? Кукуруза. Кукурузка. Да. Царица это. Что да. ты горчишь? На кого ты горчишь? царица полей так так так там наш картофанчик а тут будем садить нашим друзьям так пойдемте покажу вам друзья иву которую мы садили ну да все вы видите кукурузка попадала О, все смерзло. хана юля вчерашний труд я же говорю что не надо Блядь. ой выражу короче 5 рядков или 6 здесь 5 и здесь было два да, да. попадала видишь, все же ворюсь, морозно все, кукурузка это. Что ничего, я садил, не ты. Так, а здесь у нас это Давай, ива, вот, вот. ива, иви по барабану, морозик, потому что видите, вот такие вот у нас Очень тычки. Хорошо. Здесь видите, даже больше тычек. Тычка, точка, точка, я точка не так, а здесь мы еще вот так просто в рядок и еще дополнительно посадили. Здесь я триммером пройдусь, э, скажу вот палочки, которые остались с забора, мы их тоже сюда по... потыркали, потыркали, потыркали, и вот такого вот. Как получилось, мыжаем между соседей. Так, у нас с утра уже воды нету, приехали ремонтная мастерская, надеюсь включат, а то что-то как-то без воды ни туда и ни сюда. Так, назад, назад, назад. Ой, так. Так. Там нужно мне триммером сегодня пройтись, и а скосить такую зиму, и там, где будем садить мы бульбу. Юлька пойдет стримером работать? Да, конечно. Юлька, завтра пойдем на еле, повезет кролика. Откуда там скругло ли, откуда-то встречаться будут они на ЖД или автовокзале. Поэтому поэтому человек попросил, ну а Юлька как раз и рада с деревенью сберчу город. Ну и кролика завезет. <звёздный> так, ну тут соседи уже садят. Это вот соседский огородик. Так, идем куда мы идем, крылям. Три года верой и правдой служил мне мотоблок, но две покрышки пошли, поэтому, ну вы знаете, куда они ходят обычно. Короче, одной покрышки покрышек она заклеил повторно. Здесь такая самая ситуация, а также на двигателе прокладка в двух местах. И здесь, и здесь на голове нужно менять, поэтому пришлось очистить навоз. Пришлось со свинарника сюда положить и это тачки нету, так на мотоблоке Но ну, свинок же не будет, чтобы они разными ходили Лежили Так, это наши девки Так, это вот тоже девки это вот такие, точнее, мальчик торговка. А вот наши девки, которые вот-вот Вот-вот-вот Там сделала такую будку и, Ну, чтобы прятались малыши Сегодня буду вешать проводку и лампу для обогрева ну, пускай на всякий пожар будет. И уже очень тяжело. Видите, отказывается от еды уже не хочет есть. Поэтому это явный признак того, что вы сами все понимаете. Не маленькие, да? Не маленькие. Уходим. Уходим. Сидеть. Так, в крольчатнике повесили лампочку и леча. как вы знаете, со светофора две штуки у нас лампы. Поэтому, для чего я сюда вас завел? Ну, или привел. Первое... Стоит ли, ли мне дальше обрабатывать вот эту фигню стены? Ну, типа, ялко бы и там будет светлее, наверное. Не знаю. Это обыкновенная побелка, то есть здесь То есть, как бы сделали дезинфекцию помещения. Но вот это вот, как вы знаете, не было дезинфицировано. Я еще думаю, может потолок обработать. Друзья, пишите свои комментарии а, по поводу хорошо, нехорошо, нужно, не нужно. Так, вот этот мальчик серебро уезжает в, ну, как я повторялся, есть Вестисюльке, куда-то в, куда в Мавелев, а там дальше уже на все четыре стороны. Так, дальше здесь. Так, здесь в Крочатнике, как я повторяюсь, пол, это земля. Раньше был полностью здесь, эта дорожка деревянная, но там зажили мне кто? Крысы, мыши, крысы. Поэтому не стал. Так, сегодня у нас окрол. Окрол. Сразу любопытство в руку сунуть, знаете. Там же тёплое должно быть. Мягенькое, тепло. А где крольчата? Так, что-то тут такое есть уже. Послед какой-то. Так, там дальше. О, смотри, давай пока до да, да, да, да, этого. Так, вот такие крольчата. Молодцы. Потом пересчитаем, друзья. Все. Так, что по поводу кроликов? Так, девочка, я тебя сейчас тут и закрыю, и будешь сидеть вместе с мальчиками. Так, картофанчик остался совсем немножко, доварить этим свинкам. Так, здесь у нас помесь. Здесь у нас тоже помесь, сегодня родила. Сейчас мы запишем. Хотя окрол стоял на 3 0 4 Ой, 3 получается, 3 0 5 Ну, видите, сегодня у нас какой Юлька, 6 -го. Так, детки, акрол. Здесь у нас акрол был в 3 числа. К сожалению, из 6 осталось 4. Бортик маленький, и двое выползли сюда, блин. Чуть не прибил ее. Ну, любя, любя, друзья. Так, здесь мамка сидит. 23-го акрол. Долго еще. Здесь у нас должен был быть акрол. Прохолостила, покрыли. Здесь у нас 24-го родила. Ну, пока вроде бы все нормально. Здесь у нас, здесь у нас покрыта, долго еще ждать. Здесь у нас серебро, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну шесть штучек таких вот интересных всем потяжек. Вот мамка сидит, а это еще первачка, буквально вчера такое покрыл, поэтому уже мы ее сюда и посадили. Будем видеть, смотреть, что будет дальше. Так, по поводу кроликов остальных. Так, вот этот мальчик, это для себя еще останется. Здесь у нас помощь, как вы видите. Вот такую помесь я возил в четверг на рынок Доку. Там у нас продают курей, привозят. Раз в неделю было три машины, поэтому я привез дополнительно кроликов. Таких кроликов продавал по 15 рублей. Это 20. Вот таких по 15 рублей продал три кролика. Поэтому, если кого заинтересуют кролики из города Кличевой или в городе Кличевой, в четверг там, где продают курок, несушек, гусей, уток, цыплят и все остальное, около дока буду стоять и я с кроликами. Поэтому подходите, приобретайте. Здесь вот такие сидят. Видео, конечно, прошлый раз не заснял, но в этот раз постараюсь вам все показать. Здесь вот сидит мальчик серебро, поэтому он у меня остается и вот тот край не остается. А тая уже больше особь. Могу Кататова отдать бесплатно. Ага. А, это, там уже уезжают. Здесь вот такие вот сидят полностью. Серебро не могу развести, потому что в первую очередь их почему-то и забирают. Но это все помесь. помесь это для того показываю, друзья, что что-то еще у меня есть. Хотя в определенный момент моей жизни этого и ничего не было. Здесь вот тоже серебро, как я вам показывал, с лапкой вывернуто. Здесь было еще два. Мы их уже, ну, как-то говорят, съели. Но этот еще остался. Так, на сегодня Илька попросили нам кролика сделать. Наверное, вот этого мы и сделаем на продажу. И здесь вот сидит такая девочка, тоже серебрашка, 20 числа покрыта. Целуется, что ли? Ну, на задние лапки стал. Целуется. Боже. И ты такой, да? Это, это и она вообще хоть жалеет, понимаете да. если бы сказали бы вот сегодня вот надо этого сделать на мясо посмотрел бы как это бы она делала да. так ну что друзья ну вот как то так ну постараюсь сегодня добелить дальше не знаю страшно получилось не страшно посмотрим короче Так так здесь нужно мне прибраться в потому что там осталось место посмотрите какой это интересно выскочила птеродактор вот такой динозавр динозавр маленький О -о -о -о. тихо тихо сказал конечно как и волки ты покажи морду морду покажи вот так. Все, друзья, всем пока, всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой. Всем пока, друзья.